В, судью. в субботу, очевидно, у нас нормальные, трезвые люди, только те, кто оставили свои семьи, чтобы пришли, пришли поддержать моих товарищей. Все остальное понятно. Значит, мы, я для себя определяю время ожидания еще 20 минут, потом будем рассматривать другие варианты. Сейчас читаю заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, он сообщает о том, что необходимо по этому делу вынести суровый, и это будет адекватный приговор. То есть у нас Российская Федерация очевидно дает уже инструкции судьям, и первый состав суда эти инструкции я для чего это говорю. А просто будьте внимательны и смотрите на заявления тех или иных людей. Совпадают ли они с тем, что чувствуете вы, или они дословно или недословно совпадает с тем, что хочет Российская Федерация. Меня это, честно, поразило до лупины души. Особенно то, что это никто не комментирует. Из наших политиков и прочее, прочее. Юрий Луценко заявил, генеральный прокурор, что он заявил, как всегда, противоположные вещи. С одной стороны, что депутаты виноваты, потому что не амнистировали всех. Но что такое амнистия? Амнистия — это пощение за совершенные преступления. Я, например, по своим бойцам, которых уже прям на что-то не думаю, что они готовы признавать то, что они не совершали. С другой стороны, он сказал, что вполне возможно, что следствие пошло на поводу у других людей. Эту загадочную фразу я комментировать не могу, не знаю, что это означает. Но почему-то после этой фразы не следует логическое продолжение. И я отстраняю этих прокуроров от службы. Вот второго этого нет. Поэтому я ни на первое, ни на второе высказание внимания не обращаю. Просьба не расходиться. Я, например, не собираюсь отсюда сваливать из-за того, что хитромудрые товарищи решили подождать, пока народ разойдется. Сейчас еще едут люди из Полтавы, человек то 150-200 будет. И будем уже принимать решение, что с этим делать. Я считаю, что да, действительно, у нас суд должен принимать решение, прав человек или виноват. Но если у нас нет суда, для всех одинакового надо быть идиотом, чтобы закрывать на это глаза и как идиот повторять фразу «суд, суд, суд». Но мы же видим. Только что закончился суд по главному санитарному врачу. Вышел под залог. Вышел под залог. Замечательно. Поэтому я считаю, что как минимум мы можем рассматривать серьезно суд, если очень пристальное внимание прессы. Мы сами видим что происходит на суде. И судьи никак не связаны с предыдущими освобождениями сепаратистов из-под стражи или снятия с залога имущества, что нельзя сказать про судью, который судил в этом суде. А сейчас мы требуем, чтобы были уравнены в условиях все добровольцы с нашим чиновничьим варьем. Почему варьем? Живет, процветает, косит от армии, а добровольцы должны за решеткой доказывать свою минимальность. Я очень плохо пишусь к тем скандалам, которые здесь постоянно звучат, сидит, представитель батюна Айдар. Хлопцы, разбирайтесь в другом месте, пожалуйста. Я, если это будет продолжаться, буду это воспринимать уже как специально спланированную провокацию. Потому что когда я выхожу и говорю о том, что президент делает, о том, что делает начальник генерального штаба, и о том, как кто ворует, тут же появляются трое из ларца, которые начинают рассказывать, какой я плохой. Мы это все проходили. Поэтому. Мы сейчас не говорим, кто виноват, а кто прав. Мы говорим, что доброволец, к нему отношение должно быть не хуже, чем к варью, а лучше. И мы это все проконтролировали. <плодисменты> Осталось 15 минут, мы подождем сейчас, чем-то все закончится. После этого, я думаю, что бросать человека в беде нельзя. Уходить под же хвост отсюда нельзя. Будем действовать по обстоятельствам. Там уже рассказывают, что там и стрелять будут, и еще там что-то. Интересно было бы посмотреть То есть их предыдущие сдрыснули, поджав хвост, постреляв там, как снайпера И на что-то максимум их хватило, а они якобы будут стрелять Я уже сообщил, что как можно быстрее, тем, кто в должности повыше, надо мотать в Крым Имеется в виду вот этим всем товарищам Ну а личный состав помладше в Крым не возьмут, там таких и так хватает Поэтому я думаю, что никто ни в кого стрелять не будет я не хочу нарушать закон. Но я не хочу закрывать глаза на то, что у нас закона нету. Что его придумывает каждый сам для себя, что если ты сын прокурора, если у тебя все нормально со связями его власти, ты можешь совершать любые преступления. Я не идиот, и вы не идиоты. Поэтому не будем на это обращать внимание. Друзья, просьба не расходиться, через 15 минут будет уже готов новый план.